Всем привет, с вами Зосим Максим и команда TQM Systems. Как говорится, семь раз отмерь, один отрежь. И это непосредственно касается предпроектной работы с заказчиком. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Наверняка первым возникает вопрос, для чего вообще нужно проводить какое-то обследование. Когда клиенту необходимо автоматизировать процессы или улучшить их, он формирует волнующие вопросы, такие как сколько будет стоить проект, из чего состоять, что нужно для этого сделать и тому подобное. Формат не необходимо и направляет нам запрос с просьбой оценить эти услуги в финансовом эквиваленте. И вот вам небольшой пример. Заказчик пишет, нужна реализация платежного календаря. Что под этим подразумевает заказчик? Реализовать эту задачу можно по-разному. В управлении торговым предприятием типовыми средствами занести заказы и платежки это вложится в несколько часов работы. А если подразумевается, что в календаре нужно, например, бюджетирование, лимиты или удовлетворение и контроль этих лимитов, их в ТП совсем нет. Нужно или реализовывать дополнительно, работать и аналитику, и программистом, а это может не уложиться и в 160 часов, или выбирать другой программный продукт, к примеру, ERP, в котором есть такой функционал. Но стоит он на порядок дороже. И если другие функции из ERP не нужны, есть ли смысл приобретать дорогую и сложную конфигурацию? В итоге примерная оценка времени на реализацию от 3 до 160 часов. Можно ли при таких уводных рассчитать цену реализации соответствующей действительности? В данном примере на этапе экспресс-обследования клиенту задается вопрос, что вы хотите видеть в платежном календаре? Ответ клиента – оценка задачи. Нужно собрать в календаре все неоплаченные заказы наших клиентов. Оценка будет от 16 до 24 часов. Хотим собрать заказы, поставщиков, покупателей, приход денег, увидеть кассовый разрыв, отображать кредиты и их погашения и еще какие-либо функции от 32 до 240 часов. Первое, что нужно понимать по каждому из требований, в зависимости от уровня детализации, стоимость реализации может разниться в десятки раз, что влияет на оценку всего проекта в целом. Чтобы дать адекватную оценку, даже приблизительно, изначально мы проводим экспресс обследование а именно проводим предварительный сбор информации о бизнесе, анализируем ее и формируем первичную рекомендацию. В целом мы отвечаем на концептуальные вопросы, такие как, что конкретно под пожеланием, требованиям подразумевает заказчик. Какие функции, отчеты и действия требуются от системы. Как требования будет реализовано в системе или за ее пределами. Как возможности новой системы помогут достигать бизнес-целей. А также на основе полученной информации определяем, что нужно достичь в итоге автоматизации. Бизнес-задачи, текущее состояние систем, источников данных, ресурсов организации. Структуру исходных параметров, ограничения по проекту, и рамки, показатели деятельности, определяющие масштаб системы, количество сотрудников, операций в день, удаленных отделений и так далее Объем и стоимость работ, компетентных сотрудников для команды заказчика, активно участвующий в разработке технического задания, тестировании и внедрении системы. Если говорить детально, то условно предпроектное экспресс-обследование мы делим на 9 этапов. Рассмотрим подробнее. На первом этапе. Экспертным консультантам проводится опрос-интервью ключевых специалистов, бизнес-функции, руководителей. При необходимой осматриваются имеющиеся системы, рабочие места, производство, склады, помещения. На этом этапе важно узнать обо всех ключевых требованиях и проблемах. Это даст нам понимание картины в целом поможет определить оптимальные пути решения задач. Сроки проведения первого этапа зависят от количества необходимых интервью. Небольшой лайфхак – во время интервью не задавайте глупых вопросов, записывайте все на аудио, что касается проекта, чтобы не упустить детали. И детализируйте непонятные моменты, они могут повлиять на принятие некоторых решений и на бюджет в том числе. Второй этап – формализация требований. По результатам интервью и предоставленной документации в обязательном порядке составляется первый драфт отчета экспресс-обследования. Этот документ консолидирует все те знания, которые вы получили от заказчика. Первая версия – со слов интервьюируемых. Отчет содержит список и краткое описание требований и проблем. Параллельно формализуется контур бизнес-процессов верхнего уровня и используемые системы. Важным элементом при сборе требований, которых иногда забывается, является важность и приоритизация задачи. По ходу составления аналитиком такого документа могут уточняться вопросы и альтернативные решения, чтобы зафиксировать приоритетность и степень первоочередности задач. Этап третий. Анализ и формализация расхождений. Задачей данного этапа – анализ требований заказчика на предмет, выявление областей расхождения новых требований с текущей IT-архитектурой, определение их характера и величины, оценка степени необходимости конкретных решений, связанных с повышенной сложностью, поиск альтернатив, очерчивание IT-периметра. Перечень систем, с которыми нужна интеграция. Все выявленные варианты решения мы обсуждаем с заказчиком и предлагаем уточнение к требованиям в документе «Отчет экспресс-обследования». Определение важности и первоочередности – это четвертый этап. Нужно и важно правильно доносить заказчику мысль о том, что экспресс-обследование – это часть, которая дает какой-то взгляд на то, каким может быть проект. На этом этапе все требования заказчика мы делаем в виде списка функциональных требований верхнего уровня. Отдельные требования по бизнес-процессам могут состоять из целого ряда различных функций. Определяется их очередность и важность с точки зрения влияния на системы в целом. Преобразование проводит специалист, исходя из стандартов и опыта решения аналогичных задач. Задача является основной для дальнейшей оценки, выбора технической реализации платформы и разработки технического задания. И внимание! В дальнейшем список функций детализируется при составлении документов, функциональных требований и технического задания, которые не входят в область работ экспресс-обследования. Время, затраченное на анализ, напрямую зависит от функциональных требований. Следующий этап – подбор технологических платформ и вариантов. По укрупненному списку функций специалист составляет матрицу соответствия потенциально приводных решений, а также вариантов подходов к реализации проекта. Технологически подходящие, готовые и адаптивные решения мы оцениваем по списку предоставленных в них функций и настраиваемых возможностей. После этого мы можем увидеть предварительный объем необходимых доработок. На основе матрицы наиболее рациональные варианты выбираются для оценивания. Также возможны варианты подбора нескольких решений, интегрированных в один комплекс. Шестой пункт. Экспертная оценка бюджетов. После выбора вариантов базовых платформ для автоматизации мы проводим экспертную оценку. Как это происходит? По укрупненному списку требований разрывов выстраивается оценка необходимого времени на реализацию каждого блока. Метод трехточечной оценки в описании и ссылочка будет где-то тут. Оценка выставляется в часах, исходя из предположения, что работы будут выполняться специалистам среднего уровня. В дальнейшем будут некоторые отклонения в обе стороны в зависимости от класса, привлекаемых в дальнейшем специалистов и подрядчиков. Оценку мы проводим по каждому выбранному потенциальному варианту реализации отдельно, поскольку реализация отдельных задач в разных системах может значительно отличаться. Итоговая цифра трудоемкости является дополнительным критерием отсеивания решения или определения оптимального пути. Также мы проводим предварительную подготовку бюджета. По предварительно отобранным вариантам реализации мы составляем смету всех необходимых затрат на оборудование, программное обеспечение, количество необходимых клиентских лицензий по видам, необходимые дальнейшие этапы проекта в разрезе функциональных блоков, функциональные требования, техническое задание и разработка, рекомендуемое количество времени на стандартное внедрение и обучение. Итоговую оценку работ рассчитываем в рабочих днях. Это обосновывает количество выделяемых специалистов в зависимости от желаемого срока реализации. Сравнительный бюджет предварительно демонстрируем заказчику с комментариями. Возможны уточнения и корректировки. Следующий этап – анализ и формализация рисков. На этом этапе, исходя из реалий, мы составляем список рисков, которые могут повлиять на ход проекта. Как технических, так и организационных, или даже политических. Изменения в правовом поле, например. Указываем степень возможного влияния риска на проект. Приводим рекомендации по предотвращению или минимизации рисков. Рекомендации базируются на опыте и также опираются на практики с различными исходами, как успешные, так и провальные. Подготовка итоговых выводов. Так звучит восьмой этап. На этом этапе мы предоставляем основной документ экспрессобследования. Представляет он собой описание всех выводов по каждому из этапов обследования. Содержит варианты рекомендуемых решений с обоснованием выбора, итоговые рекомендации по окончательному выбору программного обеспечения или вариантов проекта. Также к отчету прилагаются все рабочие документы, созданные в процессе обследования. Отчет экспресс-обследования, матрица соответствий платформы систем, расчетная таблица бюджета, вся входящая документация, используемая в ходе работы. Ознакомившись с отчетом, у клиента всегда найдется парочка вопросов в уточнении, не отказывайте ему в этом удовольствии. Девятый и заключительный этап – презентация решения. На основании проведенных работ наши ключевые специалисты, работающие на обследовании, готовят презентацию и предоставляют заказчику. На презентации озвучиваются важные моменты выбора, акцентируется внимание на рисках и уточняются озвученные в ходе презентации вопросы представителей заказчика. Также обсуждаются варианты дальнейших необходимых этапов проекта и возможные сроки реализации, а также критерии выбора подрядчиков для реализации. Кстати, отчет экспресс-обследования может служить документом для проведения публичного тендера. Предоставив отчет, который определяет целостность и варианты внедрения нового продукта, клиент определяется с оптимальным на текущий момент для бизнеса вариантами решений и составляет План дальнейших действий, где определяется периметр автоматизации и приоритетность. Перечень ответственных сотрудников за проекты по участкам. Порядок контроля и желаемые сроки. При необходимости начать тендерные процессы и определиться с подрядчиками. В целом отчет экспресс-обследования становится отправной точкой для всего проекта. Такой документ, если он составлен до старта работ, дает возможность выбрать оптимальный путь. Не ошибиться на старте с платформой и программными комплексами. Оценить необходимые минимальные и максимальные бюджеты. Убрать из желаний клиента все лишнее. Выбрать подрядчика. По результатам экспресс-обследования мы проводим оценку всего проекта или его отдельных задач. В своей работе мы используем трехточечную оценку. Кстати, есть об этом отдельное видео и ссылка будет в описании и в правом углу. Обследуйте, анализируйте и работайте с выгодой. Не забываем подписываться на канал и ставить колокольчик. Всем пока!